Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня с вами посещаем двухкомнатную квартиру с отделкой под ключ 65 квадратных метров, которую можно переделать в евро трехкомнат. То есть сделать кухню-гостиную 20 квадратных метров и две спальни. Итак, входим в квартиру. Квартира с отделкой под ключ. Здесь у нас коридор. 9 квадратных метров. Здесь хорошо поставить шкаф-купе, в принципе даже хватит одних дверей, сверху донизу. Места останется достаточно много с зеркалами. С этой стороны прямо у нас идет ванна, на эту сторону у нас идет кухня и туалет здесь сбоку. Мешком Межкоматная дверь установлена, сантехника установлена, разводка о чем я говорил, о том, что вот эту кухню можно, в принципе, легко перенести, здесь сделать именно жилую комнату, поклеив обои, здесь комната 15 квадратных метров, 15 даже с небольшим, окна все открываются, каждая створка, то есть удобно мыть и усовываться, на полу, значит, уже иной, а на потолке, на потолок, а здесь поклеенные обои, бениловые, с этой стороны у нас спальня, здесь 14 квадратных метров в этой спальне, обои разноплановые и из спальни выходит балкон. На балконе также лежит мемориум, балкон застеклен. Дур достаточно симпатичный, большое количество детей живет, площадка детская. Квартира на две стороны дома. Здесь посередине у нас находится ванная комната. В ванной комнате на полу кафель установлена ванна и умывальник. Центр-сушитель. И вот еще одна комната, 19,5 квадратных метров, практически 20 метров. Вот. О чем я говорю? В принципе, так как два стояка в этой квартире, то можно здесь вытащить сюда просверлить дырку и вывести сюда коммуникации и разместить в этом углу кухонную зону и получится кухня-гостиная 20 квадратных метров со своим балконом балкон опять же остекленный вот он у нас такой и в квартире Павел, будет две спальни пожалуйста, интересный вариант такая квартира стоит от двух миллионов пятьсот шестьдесят тысяч рублей.